он всегда присутствует вот но ну, конечно здорово о нем говорить и различать <смех> где свет где, где тьма, <смех> вот <смех> ну тут у нас есть замечательные лица э, мелькают я там подобрал некоторые фотографии тех людей которые пострадали именно ну, тогда, да, вот, Володя рассказал о том, что вот о современном положении, действительно, сейчас тоже люди есть, страдающие за свои убеждения Просто, ну, есть такой момент, что обидно, когда страдаешь, а ничего за этого не получаешь Ну, должна быть какая-то выгода, мне кажется Здоровый практически подходит Шоколадки, да, да. Вот. Потому что, если человек как бы страдал, страдал А в итоге он опять оказывается в аду Ну, какой смысл за два попадать? Ты, вот. ты про что? Я про новомучников Поэтому люди, страдавшие за веру, они как-то... Ну, у них все Это все очень Понятно, неправильно Поэтому, ой, сейчас нажал вот. ну я вчера вот тоже там участвовал в акции читал списки на, на донском кладбище там похороненные люди уже ну разные люди вот читал там были немцы которые вот, я так понял они то ну но это уже после войны это немцы которые после войны расстреляли ну то есть разные есть агрессированные вот опять же не знаю насколько они невинные невинные страдавшие но я к тому, что если должен быть все время вот свет в итоге ради чего все мне кажется, об этом тоже важно говорить то есть когда человек знает ради чего если он видит этот свет, то он в любом мраке не потеряется и все страдания и... будут не напрасны самое обидное, если напрасно. Это вот как коммунизм. Строили, строили. Наконец, построили. Ну, слушай, у нас Ленин до сих пор мы в зале. И станция метрополижаевская есть. И вообще. И Войковская есть. И Войковская. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ленинский проспект. Ленинградский. Кажем, город и улица Ленинград. Да, и площадь Ленина. Об этом у меня есть песня. Я, наверное, на себя свою. Если настроишь гитару, то ты на меня споешь. Я что-то потерялся в гитаре. Не знаю, что. А, о, о, я не волнуюсь, но что-то у меня с настройкой. Я к тому, что здесь вот есть фотография, но я вот хожу в храм Подольский, уже многие знают. Там э, этот э, Сергеем самый известный мощник митрополита. Ну, вот, э, там фотографии много тех, которые уже, ну вот, когда они уже попадали в тюрьму перед расстрелом. И на самом деле очень интересно оглядываются эти лица, они очень разные, на самом деле. В каких-то глазах вот, может быть вот здесь вот точно нет страха. То есть человек, вот, я не помню, кто это точно. Вот. А у нас Александр Гафонников, ну, я сейчас, может, дождусь, ну, вот, тоже человек, который знает. То есть на самом деле перед лицом смерти все очень как бы по-разному выглядит, держится. Вот, но вот Александр Гафонников там меня очень поражает. Он, у него вот на это фото, ну там за день до расстрела, там вообще нет никакого страха. Вот и для людей верующих это на самом деле очень характерно. Ну ладно, тут долго ждать. Вот, потому что самое главное, что Можем мы не попасть под репрессии, можем попасть в любую другую ситуацию, если мы знаем ради чего этот свет. Вот. на самом деле вот надо смотреть вот лица, а, особенно вот в эти лица. Конечно. Это просто вверх. Ну вот образцы для подожжения да? Вот ну, к чему? Вот, если на, насчет э, упадка культуры вообще там. А, ну вот это, кстати, многие знают, да, что это родственник, дедушка <coughs> Александра не помнишь, а вот Александра я Вот. Посмотрите на это лицо. За один Вот Ноль страха, вот он все понимает, идет туда, куда идет на свой Голгоф. Вот. Я к тому, что я попытаюсь раскрыть тему края световом браке. Вот. Настраивался. Армония форм, сияние горнего мира и тряска свечей, как сплеск ангельских крыль, все входит царь славы начала любви. Заслужат Небесные силы. И рай Вновь отверсты И царство Ключи. Огонь Благовестья И плоть до да молчит. Да будем Един. Зажги свою свечу Среди мрака мира. его вас чуть-чуть. Но светлей станет всем зашлась еще одна яркая свеча Слава Божьему, да поют сердца, Горя любовью небесного Творца. От сердца к сердцу пламя расстоя Во свете свят за царскими братами алтаря. Зажги свою свечу Среди зимы мира его зла Чуть-чуть, но теплее станет тем Зажглась еще одна Горячая свеча До да зайдет, зажглась еще одна, верная свеча. Еще, еще одна, еще, еще одна, еще, еще, еще, еще, еще. Субтитры Отсутствие света Если человек не зажигает свою свечу То там появляется мрак вот, Соответственно, чем больше зажигается свечи Тем этот свет больше И мрак просто отступает Ну, собственно говоря, это чуть-чуть перефразируя Володина слова То есть можно делать чуть-чуть по-другому вот, Но, естественно, не меряйся со злом вот. этот такой путь света Когда мрак просто бежит в страхе вот, такие случаи случаются, вот в нашей стране случилось такое чудо Я рад, что был этим свидетелем вот, Потому что 91 год, это, там вот это все, что происходило Я жил в советской стране, ходил в советскую школу это, На самом деле для меня была нормальность вот, вот, вот, Честное слово, никто не думал, что то, что произошло, может произойти Это было невозможно то есть, Мы учили там, вот, и испанский изучал, мы на испанском изучали вот пройти съезда, то есть мы вот на испанском учили, что там на съездах были. Но для нас это было нормально. То есть никто даже об этом нормально учил. Все нормально. Вот испанский надо учить, кто там, брежнев сказал, что на съезде какой-то там партии. Инфоя была у Нидоухамасса раньше. О, ес. вот, 90 год, это вот как это все, это на самом деле, это был чудо. Это был такой слом, и вдруг появился этот свет. У меня этот свет появился вот в рук музыки. Вот, когда я услышал там, вот эти сови, yes. на самом деле это было что-то для меня тоже вот лучше света в темном царстве. Вот. Поэтому вот, мы тут собрались, мы тут музыканты пишем свои песни вот, каждый. И мне кажется, что вот мы зажигаем свечи. Почему эти свечи так мало кому нужны, мало кто ими пользуется, и тоже не зажигает от них свет, Это тоже вот проблема нашего времени. Я об этом постоянно говорю, что то, что вот это творчество не нужно, не востребовано, это показатель тоже вот проблемы нашего, так сказать, общества, то, что оно погружается во мрак, само вот не замечает. Вот. Значит, у нас Юлия Тюнникова осталось. Тогда я спою песню, которая для меня является сейчас на ну, такой программной, самой важной, Продолжайте тему «Света во тьме. А, нет. Сначала спою другую песню. Продолжайте ему, Володя. Потому что сейчас у нас еще такая есть проблема. Ну, может быть, она... Ну, вот Володя об этом говорил. Я вот перевожу на свой язык. Проблема называется «Расчеловечивание» Она происходит чуть -чуть постепенно, печально. То есть человек становится как-то не так важен сам человек, как, как человек, как личность. Вот возменяют всякие там вот, аватарки в интернете. Но, в общем, для меня это вот явная такая есть проблема. И почему опять же живое творчество мало востребовано, потому что вот, вот сам человек не интересен. Есть люди, у которых миллионы подписчиков, там какая-нибудь барышня с пустыми постами. Вот. И так далее. Вы это все знаете. Я лучше спою. Сначала будет песня. Что? Барышня с пустыми ведрами. Наверное. Лучше ее на пути не встречается. Просто песня называется Человек. И там, кстати, вот как раз упинается Бутовский полигон. Тут у нас смелькает икона бутовских новомочников. Я душу, я живой, кто закрыл меня в стенах Заключил, кто под спут на задворках вселенной Кто все окна закрыл, запер двери снаружи Кто сказал, что мой дар никому здесь не нужен Кто прошел сквозь меня, не найдя человека Говоря о любви и скончании века Кто так мягко стерил, В ушелил сладкий мелос Говорил, победим, вместе мы в -э Кто меня называл другом и братом А потом целовал, предавал быть распятым Кто меня закопал Заборка Вселенной, Память стер обо мне на затворка вселенной по переходам метро, крутыми лестницами вверх, Пока свободен проход, пока не стал там никто, пока ты жив, человек И дышится легко. И небо высоко и книги книге облаков читаю я одно. Бегу как во сне, а шаги мои куки Сквозь тоннели лебедка поры перуки И мелькают, сливаясь И мелькают, сливаясь События лица Города, деревушки, строение столицы Снова слышится мне сквозь грохот салюта Звук расстрельной стрельбы в бутово-бута И прицельно глядит спины вяжливый камень Как всегда он готов первым бросить свой камень В переменчивом мире на билбордах рекламы Старый кич, пас исторической драмы Пожиратели смерти, книжники и парисеи Строят нью земной рай на песках мавзолея А я лишь человек живою душою И здесь мой макрокосм не вмещаем толпою Разверзаются бездны, тьмы, смертные недра кто спасет нас от них на заборках Вселенной. По переходам метро, крутыми лестницами бег. Пока свободен проход, пока не стал там никто, пока ты жив человек. И дышится легко, и небом глубоко. И в книге облаков читаю я. И дышится легко, и небо высоко, И в книге облаков читаю я. как раз песня сердце горения, сколько в мире разлук, сколько в мире печали, сколько не сберегли. Сколько мы не додали, доброты, тепла и сердечного слова. Растаемся опять и увидимся снова. Время словно песок. Утекает сквозь пальцы всем странники тут Все мы здесь постояльцы Постоим и уйдем При открытую дверцу И с собой унесем Иж горение сердца, Сердце горение, Сердце биение, И на дороге вернусь, Когда ты рядом, Моя спасение. Пусть в небесный край, В небесный кровь на берегу. Костра цветенья, рыба и хлеб, Твоя любовь. В мире людей Их истории судей Сколько горе и слез Было и будет Я как и в грязи На не мира Презираем, забыт. Проходящими мимо, словно сон, в житие мимолетные тени. Промелькнем у нас нет необъятной вселенной, но пока не порвалась золотая цепочка. Верю будет в конце, свет очень не точка В воскресенье жизнь на тебя упаваю Все пройдет на меты Раю мой раю Все страдание и боль на себя принимаю. в сердце грязный огонь твой не обольняет, сердце горение, сердце биение и на дороге в. Когда ты рядом, мое спасение, Я не боюсь Тебя, молюсь, Сердце горение, Душ тяготение в небесный храм, в небесный храм на берегу костра цветенье рыба и хлеб. твоя любовь